Привет, друзья. В куларах вот на улице встретил очень известного молодого человека Алексея Гуманенко из Беларуси. в двух словах. О чем? Не знаю. Давай о бизнесе. Вас интересует вообще, сколько вот, вот этот молодой человек зарабатывает денег сейчас и сколько он занимается бизнесом в компании FIFY? Лёг, вот в двух словах. Ну, ну, кому-то вот интересно, наверное. Семь месяцев работаю. В среднем сейчас тысяча долларов в неделю. Работаешь дома, без наркага в интернете. Не надо никуда бегать, да. ни на какую работу. Ну вот после охраны и зарплаты 120 долларов. Я, я говорю, что 3-4 в месяц на седьмой месяц работы вполне таки приятно. Вот. Поэтому кто нажмет на ссылку снизу. Под этим там, роликом на канале. Да, там будет счастье. Ссылка на прав -ТВ. И пошел посетить тест-драйв в прямом эфире, и там вся информация. Вот эта неделя до, 20, до 25 марта 2012 года, мы тут под Киевом на спецтренинге. Работайте активно, и будет у вас быстрый рост организации 100%. Ты в этом сомневаешься? Нет. Можно зайти на тест-драйв и заработать 1000 баксов первый месяц, а можно не зайти и не заработать. Выбор у каждого есть однозначно. А у тебя какой рост? 196. Представляете, да, у меня 170. Ну это не зависит никак. А сколько у тебя классов образования? 9. А у меня высшее, представляете. Но я диплом три года назад получил высшее образование, диплом до сих пор лежит в архиве института, то есть он никак мне не понадобился. Хотя нефтегазовая промышленность, Тюменский государственный нефтегазовый университет, проектирование и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, но я работал слесарем третьего третьего разряда, получил производственную травму, там были перспективы. Мастер или инженер по ремонту, может быть начальник участка, а может быть начальник ПТУ, что маловероятно. Вот где все деньги были. А слесаря, о чем мы там, 20-25 тысяч рублей получали в месяц. 600-800 долларов максимум на северах, с большой кувалдой в мороз. Гайки реально, короче, представляешь, там на 46, короче, и выше которые... Но ну, вот такие пара, конкретные гайки, У меня короче. есть знакомые, которые туда летают. А у меня белорусская средняя школа номер 10. Все. Ладно, ребята, короче, пока мы на тренинги действуйте, и вы точно преуспеете.